Я обещал показать коктейли, которые я пью в течение 4 дней на втором этапе очистки, который заменяет мне питание. Первый. Для этого нам понадобится файберхит, стакан воды, битерон и оранж. Сейчас объясню, что это такое, что это все означает. Файберхит это гриб чага. Я его сюда высыпаю. Шрот гриба чаги. Ну, с некоторыми добавками. Размешиваю. Вода у меня где-то градусов 60 теплая. Дальше я добавляю бетерон, это сок свеклы, это антиоксидант. Ну и сок свеклы, естественно, хорошо действует, оказывает свое действие на желудок. Размешиваю и для вкуса я добавляю оранж с витамином С. Вкус оранжев. С витамина С. это в обед утром я добавляю кальций вечером я добавляю магний кальций устазывается в течение дня с утра лучше его э, применять так и написано кальций утро как видите кальций манин и магний на ночь у кого судороги ноги сводит Мышцы болят, просто тяжелой работы. Очень хорошо, такой баночки хватает. На месяц стоит она недорого, имеет смысл это делать. Я все это размешиваю и оставляю стоять где-то на полчаса, а то появляется такая пенка. Но ну, если коротко, гриб, широт гриба чаги очень хорошо чистит желудок, потому что первые 7 дней я пил противопаразитарные травы, это не химия, от них не мрёт все в организме, от них только паразиты. Они их не любят, они некоторые гибнут, некоторые усыпают, просто засыпают от этих трав. И для того, чтобы они покинули мой желудок, нужно его прочистить, как щеточкой. Широт гриба чаги прочищает его. Раньше я пил коловаду, это была глина, она очень хорошо собирала это все, абсорбировала желудка, но пить ее не, не очень приятно. Хоть там пишут банановый вкус, но пахнет она все равно глиной. И на третий день уже начинается от нее рвотный рефлекс. У меня лично, мы ну, и многие люди не могли выпить и один день. Поэтому с глиной там на третий день уже выдумывали, мешали ее соками, но на четвертый день все равно еле-еле вытерпел, чтобы допить ее. Но тем не менее, это была изумительная очистка. Я ей пользовался 5 лет. И очень рекомендую, если кто-то пьет коловаду, вы делаете правильно. Но если вы хотите что-то, чтобы не было так неприятно пить, потому что здесь вы купили Fiber Heat, он стоит 10,70. Это все-таки дешевле. И вы можете пропить 4 дня, потому что там 4 дня 100% надо пить. Здесь можете пропить 4 дня, можете 3 пропить. У меня очень многие люди останавливаются на 3 днях. Вот Наташа у меня пьет 3 дня. Она говорит, я 4 дня не выдерживаю. Нормально, 3 дня тоже нормально. Кто-то пьет 2 дня, кто-то 1 день. Но оптимально это 3-4 дня. Такой коктейль через полчаса будет просто изумительным. Я вам покажу. Каким он станет? Ну вот прошло полчаса. Ну не полчаса, а минут двадцать. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Вот такой вот коктейль. Как видите, он поднялся, да? получился с такой пенкой, как кофе. И на вид похожий на кофе, на вкус немножко похожий на чай. Вот такая, такой консистенции, как кисель получился. Вот, а, да, я вам говорил, я добавляю еще взвар, взвар тимьяной солодки для вкуса. Получается настолько изумительный коктейль, просто пьешь, и вот такой он получается. Вкус специфический, как говорил Ракен изумительный коктейль. Поэтому кто собирается чиститься? или то уже чистится. Если у вас там очистка не очень комфортная, пробуйте альтернативу. Сравнивайте и выбирайте то, что для вас будет лучше. Это очень комфортно, очень приятно. Утром я выпиваю вот такую вот чашечку, и до обеда кушать не хочется. В обед я выпиваю чашечку, до вечера кушать не хочется. И вечером такую же чашечку я выпиваю на ночь. Причем обогащенная... На ночь магнием, утром кальцием, в обед оранжем с витамином С. И еще, поскольку я делаю вкус разным, то он не надоедает за 3 дня, за 4 дня очистки. Потому что если один и тот же вкус, даже если очень вкусно, он надоедает. И к концу четвертого дня даже самое вкусное перестает быть вкусным. А здесь не надоедает. Тоже немаловажная деталь. Ну и всегда я добавляю бета сок свеклы, чтобы желудок все-таки работал нормально. Вы знаете, как свекла оказывает свое хорошее действие на наш желудок. И, кстати, взвар тоже. А взвар он выводит всю слизь из организма, поэтому это, он и действует еще как слабительное, то есть, чтобы это не задерживалось в организме, потому что когда мы ничего не едим Организм старается сохранить то, что мы съели раньше, боясь, что это э, нас все покинет из организма, ему питаться будет нечем. Он воспринимает это как, как голодовку. И немножко ослабительно, оно как раз очень полезно, потому что тогда ты ходишь регулярно, нормально в туалет. Вот. Комфортная очистка. Кому, кого интересует, добавляйтесь в группу Очистка организма. Э, координаты я вам оставлю. И будете чиститься вместе с нами, попробуйте, а потом сравните с тем, что вы делаете. Возможно, вам это подойдет гораздо лучше. Нам это подходит. Поэтому чиститесь комфортно, с радостью и с удовольствием. Я вам желаю хорошего дня и хорошего настроения. Пока.